это кайф ехать вот по такой заснеженному сугробом и кайфуешь едешь кайфуешь реально чистишь снег всем привет компания катервил выпустила новую колясочку модифицированную катервил 4 вд главное ее отличие от обычный Каттервилл GTS 5, тем, что у нее стоят 4 ВД колеса. То есть, каждое колесо ведущее, и передние колеса, хоть и не поворотные, но они выдовые. Благодаря чему? Опачки, увеличилась проходимость коляски. Как вы сейчас видите, выпал хороший снег, но она, блин, едет и продолжает ехать, что мы сейчас вам и продемонстрируем. По сугробам, пожалуйста, едет передом, также едет и задом. И также она на месте разворачивается спокойно, хотя под снегом, как вы видите, скользкая поверхность. Итак, мы сейчас проведем ряд тестов, попробуем засадить коляску, загнать ее на заснеженный пандус, по заснеженным ступенькам, лесенкам, в хорошей сугробы. Я думаю, мы ее все равно куда-нибудь загоним, так что она встрянет по полной. И протестируем. И сейчас посмотрим, как себя ведет коляска Каттервиль 4ВД в зимних холодных условиях. Причем на заснеженных условиях. Кайф конкретный от езды. Получаешь, когда едешь по сугробам, когда спереди тебя реально можно хоть лопату делать, чтобы чистить. Реально чистишь снег. Смотрите, сколько спереди набирается снега, а ты спокойно едешь. Можно рисовать восьмерки и круги. Итак, мы сейчас еще попробуем заехать на горку. Развернуться. Все-таки плитка себе дает знать. Ну, развернулись. Плитка, как вы видите, скользкая. Но мы развернулись. Теперь пойдем вниз. А, кайф! Вау! И пошли. Как видите, в сугробах ну, не совсем больших, но она все-таки хорошо себя чувствует и ведет. Ну что, поехали на лестницу. Пошли. На месте поворот и кайфуем. Едем и кайфуем. Причем едем и не боимся остановиться. Надо остановиться, остановились. И дальше поехали. То есть не буксуют на месте, с места страгиваются даже по сугробам. И прием, прием, прием! Сейчас что? Самое интересное? Залезть на лесенку? Видите? Если что, здесь лестница. Да, я надеюсь, Ивану не придется меня ловить. А прохладно и руки замерзают. Сейчас мы ногу поправим. Это конечно неожиданно. Тут да, проклевываются даже ступеньки целые, но они.. Да, здесь лед прям на них, конечно. Пробуем спуск по заснеженным, заснеженным, заледеневшим ступенькам. Пуск прошел. Попробуем по подъем по проторенной дорожке. Хоть и овладенилая, но все равно зашли. Вот так, вот так. Как-то так. Народ, это реально круто. Смотрите, блин, проезжаю вообще по таким сугробищам. Блин, это круть. Пытаемся на месте сейчас повернуться по сугробу. Реально, повернули. Поехали дальше. Это вещь. Все-таки одна лошадиная сила дает о себе знать. Поворачиваемся, теперь задним ходом, Чик. подъезжаем к бордюру, сильно подъехали близко, опускаем функцию ступенька хода, чтобы подняться на бордюр. Переходим на колеса. Будем дальше ее бить, засаживать. Поехали. Задним, задним, задним. Ну, теперь заснеженный Пантус. Снизу скользкая плитка. Опачки, вот опять же, маленькая площадочка, о чем я и говорил, опа-на, и поехали, тык. Итак, пробуем, короче, мы загнать ее в сугробик, а под сугробиком скользкая поверхность. Даем ее, так неинтересно. Она идет. О, блин, снег чистить можно. Ага. Так. Даем назад. И с раскачки. Я думаю, кучку лучше эту. Засадил. Я хотел же ее засадить. Так, по. Посмотрим скорость. Причем с раскачки. Так, погоди, а мы закопались, перестраиваемся на гусеницы? Вот преимущество еще. Сел, закопался, перешел на гусеницы. Ну как видите, там а, не видно, да? Ну там лед под низом, полный лед. Мы вышли, вышли с этого сугроба, переходим опять на колеса, и лучше мы объедем эту кучку и поедем новую собирать. Так. Бордюры, а блин видите у нас тут бордюр оказывается а я думаю чего она тогда нашли ну, бордюр под Не, здесь все равно много так снега. ладно мы это я же могу... вездеход попробуем по вездеходски. хочешь проехать перед да. На да. попробуем это же вездеход Не, сдавай назад ну, Все-таки лед, видать, о себе дает знать Не-не, это. Не, а тут... Да ладно! <смех> Почти! Я не понял, здесь какая-то бровка Вот здесь вот, как будто какой-то камень лежит. Да ну, ничего Смирно. себе. Ничего себе! Ты говоришь, сколько снега нагреб перед собой? Хотя это, пошел калымир, снег чистить. <свят> Лопату давай делать. Обалдеть! Обалдеть! Ну, теперь, я думаю, можно спокойно перейти на колеса. Ты думаешь, пока снег не сойдет? Вот вам условия зимнего режима. Теперь, как бы, она оправдывает свой вездеход. Свое название ⁇ ведовое Пробуем и пошли. Обалдеть. Подводя итоги, скажем, испытания коляски Катервиль. 4 ВД в зимних условиях. Что можно сказать? Проходимость у нее, конечно, увеличилась намного. Благодаря своей короткой базе, которая составляет по ширине 66 см, по длине без подножек 86 см, а вместе с подножками метр 10, м, то есть 110 см. Благодаря чему она разворачивается в узких на узких площадках, то есть маневренность увеличилась опять-таки в разы, что хорошо в помещениях, в каких-то она будет спокойно себя вести. Я, честно сказать, когда на нее садился, не ожидал такого результата, на своих колясках сколько я уже ездил и менял коляса кучу, вот здесь, где я сейчас ездил, я бы даже не рискнул туда сунуться, это супер, я вам серьезно говорю, проходимость отличнейшая. А в следующем обзоре мы покажем эту коляску, как она передвигается в помещении. То есть в узких пространствах развороты, повороты, как она маневренность по помещению. Что тоже, я вам говорю, будет огромным плюсом.